Не можете понять причину падения позиции сайта, вас беспокоит долгая загрузка страниц, от словосочетаний Google Core Vital вас бросает в дрожь, расслабьтесь, расправа отменяется и скорость загрузки сайта не будет фактором ранжирования. Привет, меня зовут Полина и это SEO-фишки. В конце мая Google пообещал, что Page Experience удобство страницы, станет метрикой качества, но в связи с COVID-19 внедрение отложили на полгода. А на днях сотрудник Google Гарри Илш заявил, что Core Web Vitals вряд ли станут основным фактором ранжирования, что не может не радовать особенно малый бизнес и начинающих. Ведь дизайны и CMS-ки становятся все тяжеловеснее, функционал все требовательнее к ресурсам, но не у каждого на старте есть лишнее средство на выделенный сервер. Но только, ребята, не надо расслабляться и по-прежнему забивать на оптимизацию скорости загрузки. Не забывайте про пользователя. Понимаю, что сейчас времена не диалапа, но с некоторыми сайтами мне порой кажется, что я все-таки во временах модемов 3.6. Но вернемся к Core Battles и посмотрим, из чего он состоит. LCP отрисовка самого крупного контента. Время, за которое браузер отрисовывает самый крупный видимый элемент в области просмотра. По сути, эта метрика показывает, как быстро загружается страница. Самым крупным элементом контента обычно является изображение или видео, но это также может быть объемный блочный элемент с текстом. Анализируется, насколько быстро загружается такой элемент в области просмотра, будто изображение, видео или текст. CLS. Показатель CLS совокупное смещение макета оценивает, насколько элементы на странице смещаются во время ее загрузки. Другими словами, насколько быстро становится стабильной. Наверное, все сталкивались с ситуацией, когда после загрузки страницы в мобильном телефоне пытаешься нажать на кнопку, а в последнюю секунду макет просто смещается и нажимаешь что-то не то. Это плохой пользовательский опыт. Фит. Задержка после первого ввода показывает время между первым взаимодействием пользователя со страницей и ответом браузера, то есть насколько быстро страница становится интерактивной. Другими словами, если пользователь кликает по какому-то элементу — кнопке или ява событию — насколько быстро браузер может начать обрабатывать это и выдавать результат. Если пользователь нажимает на что-то и ничего не происходит или же происходит, но очень медленно, то это плохой опыт взаимодействия. Если вкратце, то насколько быстро пользователь увидит на странице основной контент, когда станет можно нажимать на кнопки, ссылки, доступные элементы форм и прочее, насколько быстро страница перестанет напоминать живущий свою жизнь калейдоскоп, как диагностировать проблемы и как их лечить мы рассказывали здесь. Подробнее прочитать о показателях удобства страницы в поиске можно перейдя по ссылке в описании. На этом на сегодня все. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. С вами была Академия Вовком. До встречи!